Доброго времени суток, я Игорь Чернаусов, приветствую вас на обновлении третьего урока. Именно с обновления этого технического урока я начал обновлять свой тренинг по партнерским продажам. Почему именно с этого урока? Потому что в этом уроке я рассказываю о сокращении ссылок. Если ссылка, через которую или по которой вы переводите человека на свой продающий сайт, по каким-то причинам не работает, все ваши действия, вся ваша работа сводится к одному такому большому нулю в этом уроке я расскажу почему необходимо ту информацию, которую я давал ну, уже, наверное, больше полутора лет назад необходимо ее дополнить какими двумя проблемами мы сейчас сталкиваемся, покажу, как они решаются, то есть первая проблема, как вы увидите, решается очень просто, а вот вторая проблема, она достаточно серьезная и пути решения этой проблемы я дам несколько, каждый из вас выберет тот путь, который близок именно ему, в зависимости от ваших технических знаний, от ваших наклонность но прежде чем выбирать путь необходимо знать какие варианты вообще существуют поэтому пожалуйста просмотри все уроки до конца потому что я не буду записывать одно большое видео это тяжело смотреть я его разобью но ну, минимум наверное на три части посмотри все варианты спокойно посмотри может быть посмотри два раза заметь все те нюансы все плюсы и минусы возможно прислушайся к моим рекомендациям и выбери свой путь итак какие две проблемы я их сейчас даже нарисую. Проблема номер один. Это услуга перенаправления на два домен. Она не, я не могу сказать работает, но пишу так, места не хватает. Она работает нестабильно. Вот так вот правильно будет сказано. Нестабильно. И что мы получаем? Очень неприятную ситуацию. Трафика, то есть переходов по вашей ссылке и так немного, потому что в этом курсе, во всяком случае в его оригинале, я рассказывал о простых, доступных каждому способах привлечения трафика. Это социальные сети и простейшие средства автоматизации. У вас и так немного будет переходов. Услуга не работает и люди перейти не могут, даже то небольшое количество переходов вы тоже не можете себе получить. Если кому-то непонятно, о чем я говорю, я сейчас приведу конкретный пример. Вы разместили в социальной сети какой-то рекламный пост. Используете в качестве домена, пример домен Игорь36, через него работает ваша услуга перенаправления. Написали какую-то рекламу, ну вот так вот коротенько напишем, клиенты в бизнес, разместили свою ссылочку. По ссылке считалась картинка, вы ее, например, взяли, даже поменяли чтобы сделать ваш пост более красивым, а картинку кликабельной, таким вот образом. Вот получили вот такой вот пост. Не очень яркий, но абсолютно работающий. Вот она кликабельная ссылочка. Она станет кликабельной после того, как вы этот пост опубликуете. Меня спрашивали, как сделать ссылку кликабельной. До публикации она не кликабельная, после публикации кликабельная. То есть можно щелкать на эту ссылочку и переходить на рекламируемый сайт. А можно даже щелкать на картинку, потому что картинка кликабельная, и тоже переходить на этот сайт. Вот такая несложная, простая техника перевода людей на вашу продающую страничку. И как видите, она прекрасно работает. Но из-за того, что два домена создает нам проблемы, через какое-то время вот вы ничего не меняли, абсолютно ничего не не меняли все как было так у вас и осталось переходы по этой ссылке перестают работать человек нажимает на эту ссылку и ошибка 404 то есть нельзя перейти нас естественно никаких продажах говорить не приходится обращение в службу поддержки два дома чаще всего ни к чему хорошему не приводят то есть вам не отвечают либо отвечают какие-то общие фразы а через несколько дней услуга начинает работать как вы понимаете это мягко говоря нехорошо. хорошо таком режиме нормально работать нельзя. Вот относительно недавно разговаривал с одним из участников тренинга. Там вообще более интересная ситуация. Девушки никак не могут активировать эту услугу. То есть она оплачена, а никак не заработает. Но может быть это даже и лучше, чем вот та ситуация, о которой я вам рассказывал. Но это даже не проблема. Решается очень просто. Если вы хотите стабильные переходы по своей ссылке, чтобы у вас не было никаких геморроев, необходимо делать услугу перенаправления или говоря правильным языком редирект через свой домен и через свой хостинг домен у вас уже есть возможно у кого-то даже есть хостинг если у вас нет своего хостинга в дополнительных материалах к этому уроку я вам дам ссылочку на видео урок в котором я рассказываю как покупается хостинг и домен вообще что такое хостинг и домен это Место, где хранится будет ваш сайт, либо хотя бы код вот этого редиректа или перенаправления. Это тоже такой мини-сайтик получается. Урок очень подробный и понятный. В этом уроке я рассказываю, что такое панель управления хостингом. И урок имеет тайминг. Вот Все это будет доступно в дополнительных материалах. Если у вас уже есть свой хостинг, то покупать новый хостинг, Абсолютно не надо. Если у вас какие-то будут непонятки, какие-то будут вопросы, то вам тогда придется писать в техподдержку своего хостинга. Потому что хостинги, они все работают по одинаковой схеме, но внешний вид этих сайтов будет разный. Если у вас будут, конечно, трудности, можете обращаться ко мне, но я работаю только с хостингом, о котором записан видеоурок. Это интернет-хостинг-центр. Ребята работают давно и работают очень стабильно. И также есть видеоурок. Он лежит у нас в дополнительных материалах. Видеоурок называется «Как сделать перенаправление или редирект через свой хостинг». Вот отдельный видеоурок. Здесь все очень подробно рассказано. Я вообще очень всем рекомендую смотреть вот эти вот дополнительные материалы, в которых очень много полезного, то есть ответа на вопросы, которые задавали участники тестовой группы этого тренинга. А почему лучше делать редирект именно через свой хостинг? Плюсов достаточно много, я вам назову хотя бы два. Это первое, то что все-таки стабильность, тут никогда никаких проблем у вас не будет. А второй плюс, это то, что вы можете сделать множество ссылок. Благодаря тому, что вы делаете редирект через свой домен и через свой хостинг, вы можете сделать не одну ссылку, ведущую на какой-то сайт. А можете сделать их много. То есть ссылки все будут выглядеть, ну, например, вот так. А здесь еще какая-то добавочка. Это первая ссылка, которая ведет на сайт. Можно сделать вот еще вот такую вот ссылочку. Назвать что-то по-другому. Лучше, конечно, давать какие-то осмысленные, не вот такие страшные названия. Ну, например, что-нибудь рекламируете вы что-то по похудению, да, ну, напишите худее «Худеем один или там, «Худеем 2», «Худеем 3» и так далее. Что нам это дает? Так как мы работаем именно в социальных сетях, если мы всегда будем кидать одну и ту же ссылку, это привлечет внимание роботов. Ее могут забанить все ваши поста. Если мы будем кидать в постах разные ссылки, то мы... Меньше привлечем внимания к той информации, которую мы размещаем на социальных сетях. Как делается редирект через свой хостинг, есть отдельный подробный видеоурок. Пожалуйста, его посмотрите. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь ко мне через контакт, через Facebook, либо звоните в Skype, WhatsApp, вайбер, как кому удобно. Итак, проблема номер один решается очень просто. Это по большому счету, можно даже сказать, и не проблема. А почему я сразу не записал видеоурок через свой хостинг? Хостинг объясняется очень просто. Когда вы посмотрите этот видеоурок, вы поймете, что там вам придется работать с кодом. Не скажу, что разбираться в коде, но во всяком случае исправлять. Для кого-то вот эти вот буквы, циферки, они практически являются очень пугающими. Хотя что они означают, я тоже не знаю. Я просто делаю исправление ссылки, нужные вам. И все. Ну и, конечно, покупка хостинга ⁇ это дополнительные деньги. Когда я записывал первый вариант урока 3, я старался сделать его максимально простым, легко повторяемым и, конечно, с минимальными затратами. Но вот если бы два домен не подводил бы нас, то вообще было бы все очень хорошо и замечательно. Но это не самая, скажем так, страшная проблема. Самая страшная проблема это проблема номер два. Я сейчас тоже ее напишу. Итак, проблема номер два это боты, не автоботы, <соценно> <соценно> это роботы, роботы соцсетей, соцсетей. Конечно, сейчас у нас не получится такого диалога. Я не могу вам задать вопрос и услышать на него ответ. Но я все-таки его озвучу. Ты знаешь, что такое роботы социальных сетей? Но чаще всего люди, когда задаешь вопрос по поводу роботов, сразу вспоминают какие-то программы автоматизации и так далее. Но в принципе это почти то же самое, но несколько на другом уровне. Все, что мы делаем в социальных сетях, вот выкладываем те же самые посты, регистрируемся, даже когда мы переписываемся с техподдержкой, первый раз нам отвечает робот, то есть нам отвечает программа. Мы по большому счету... В основном работаем сейчас в социальных сетях с программами. Только когда возникает какая-то более-менее серьезная проблема, подключается именно человек, то есть специалист конкретно. Но кроме вот этой рутины, которую выполняют роботы, роботы занимаются еще одной очень важной задачей. Все ссылки, которые вы размещаете на своих страницах, через какое-то время будут обработаны робот. То есть они проходят вот по этим ссылкам и определяют, куда же эти ссылки ведут и для чего их размещают. Сейчас роботы легко и просто научились определять, что ссылка, которую вы разместили у себя на страничке, если уводит вас через услугу перенаправления или говоря проще через redirect или через iframe на совершенно какой-то другой сайт вот сейчас все вот эти простые сокращения через redirect через iframe, услуга перенаправления реализует то же самое только вот так вот вуалирует это от вас все вот эти вот редиректы, роботы очень легко вычисляют и что происходит ваши ссылки начинают баниться, если вы пытаетесь разместить какой-то очередной новый пост и вставить в него свою забаненную уже роботами ссылками вы ее просто размещить, разместить не сможете ну например вы копируете в текст поста вот такую вот ссылку, она просто не размещается. Вот в Одноклассниках вы прям увидите сообщение «Ссылка на запрещенный ресурс». В красном будет написано. Это говорит о том, что все, вот эту ссылку вы вообще во всей социальной сети, например, Одноклассники, использовать не можете. Эта ссылка просто забанит. В а ВКонтакте, например, эти ссылки удаляются из постов, которые были размещены раньше. Либо, например, вы делаете какую-то рассылку, текст до людей доходит, а ссылка не доходит. Вот это говорит о том, что ваша ссылка уже забанена робот. И вот это вот самая серьезная проблема. вот Проблема номер два. Боты социальных сетей, которые определяют, что вы уводите людей на другой ресурс. Вот это серьезная проблема, которая требует отдельного решения. И как проблему эту можно решить, я сейчас начну вам рассказывать. Я вам дам два пути решения. Повторюсь, пожалуйста, посмотрите и первый путь, и второй. Причем посмотрите полностью с с конспектом внимательно если будут какие-то вопросы обращайтесь если что-то недопоймете тоже обращайтесь. но вначале пересмотрите несколько раз типичная проблема дистанционного обучения заключается в том что когда я что-то говорю вы это слышите абсолютно по-своему поэтому например для меня какие-то ну, банальные вещи я их даже не разжевываю а... и не обращаю на них особого внимания а человек который слушает он например что-то понял уже совершенно по-другому у него уже в голове начинает образовываться каша. Поэтому, друзья, если вы слушаете запись видеоурока и какой-то термин, какое-то определение вам становится непонятно, пожалуйста, пересматривайте, ищите расшифровку этого термина в интернете, пользуйтесь поисковой системой Яндекс или Google. Но все термины, о которых я упоминаю и которые я по каким-то причинам не расшифровал, вы должны понимать их смысл. Очень прошу вас в своих отчетах, пожалуйста, Пишите, что вам было непонятно. Итак, два пути решения проблемы с ботами социальных сетей. Я вначале расскажу первый путь, он связан с сайтами, и второй путь с трекер. Пожалуйста, посмотрите все до конца и выберите свое индивидуальное решение.